В эфире государственной телерадиокомпании ЛТР-Новости. В студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте. Вице-премьер-министр Алтына Мурбекова провела рабочее выездное совещание на стадионе имени Долуна Умурзакова, где пройдут матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу. Ее проинформировали о состоянии стадиона, футбольного поля и подтрибунных помещений, отметив, что стадион нуждается в ремонте, а часть сидений в замене. Умурбекова отметила, что в последние годы в стране наблюдается повышенный интерес к футболу. Болельщики с большим нетерпением ждут отборочных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 В Кадамжайском районе сотрудники ГСБ задержали военного комиссара за получение взятки. Как сообщили в ведомстве, в Финпол обратился гражданин, который просил принять меры в отношении военного комиссара Тонского района. Последний получил от заявителя взятку в одну тысячу долларов за предоставление военного билета. Позже выяснилось, что военный билет поддельный. Со слов заявителя, военнослужащий забрал обратно выданный им документ, но деньги не вернул, сообщили в ГСБ. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье получения взятки. Установлено, что подозреватель действительно на момент получения взятки являлся военным комиссаром Тонского района. В последующем его перевели в Кадамжайский район Баткенской области. Его задержали во время возврата денег заявителю. Он признал вину. В служебном кабинете подозреваемого обнаружена крупная сумма денег. Военнослужащий во дворе на гауптвахту, сообщили в ГЭСБЭ. Генеральная прокуратура ответила на коллективное обращение сторонников Алмазбека Тамбаева о возбуждении уголовных дел против главы ГКНБ Урузбека Упумбаева, руководителя спецназа «Альфа» и министра внутренних дел Кашкара Шалиева. Надзорный орган сообщает, что в следственной службе МВД по произошедшим событиям расследуются 8 досудебных производств по фактам покушения на убийство. убийства, захват заложников, массовых беспорядков и хулиганству. По данным событиям уведомлены 12 человек. Постановлением суда им избраны мера пресечении в виде заключения под стражу домашнего ареста следователи военной прокуратуры расследуют дело по факту злоупотребления должностным положением. Фигурантами дела являются Курсан Асанов и по Пайзалаулу. Коллективное заявление о действиях должностных лиц МВД ГКНБ направлено в военную прокуратуру для рассмотрения в рамках имеющегося дела. Им будет дана юридическая оценка, прокомментировали в Генпрокуратуре. Информация о получении телесных повреждений гражданами 7-8 августа проверяется в следственной службе МВД. На Кыргызско-Казахстанской границе выявлены нарушения при ввозе леса, водопроводных труб и системы для генератора. Как сообщила государственная налоговая служба, на контрольно-пропускном пункте, чем капка автодорожные задержаны две машины, перевозившие две системы самовозбуждения генераторов стоимостью более 47 миллионов сомов. При этом у импортеров отсутствовали сопроводительная накладная и справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара. На этом же контрольно-пропускном пункте выявлен факт. Акт ввоза 120 кубометров лесоматериала. При проверке обнаружено несоответствие фактических показателей с данными счета фактуры. А на контрольно-пропускном пункте акт автодорожный задержан автомобиль, водитель которого завозил 80 тысяч метров водопроводных труб. У импортера имелась просроченная справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБ для проведения дальнейших мероприятий. В Бишкеке сотрудники милиции помогли заблудившемуся мальчику добраться до дома. Как сообщили в ГУВД, 10 сентября примерно в 12.30 дня на пульт 102 поступило сообщение, что на центральной площади Аллато нашелся маленький мальчик, который заблудился, возвращаясь из школы. На место вызова прибыли сотрудники мобильного батальона и инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Первайского района. Выяснилось, что 8-летний ребенок после уроков заблудился по дороге домой. Сотрудники столичной милиции установили адрес проживания потерявшегося, доставили его домой и передали родителям.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 Поддерживать порядок и создавать красоту вокруг себя. Сейчас наше поведение по сохранению экологии на крайне низком уровне. Буквально несколько лет назад трудно было даже себе представить, что когда-нибудь кыргызстанцы начнут исправно сортировать мусор отдельно, пластик, бумагу, металлы, органические отходы. Несознательные граждане продолжают оставлять в общественных местах мусор, устраивают свалки, равнодушно относятся к труду и активистов. Как навести чистоту в городе и в окраинах столицы, узнавал Кубатку Кубаджбекулу. День чистоты 21 сентября в Кыргызстане пройдет порядка 30 мероприятий по уборке мусора. Гражданская акция под названием «Семерный день чистоты» обеднет неравнодушных граждан всего мира. Волонтеры со всего света в этот день станут единой командой. Основная идея и причина, почему мы собираемся, заключается в том, чтобы вот, очищая пространство вокруг себя, мы на самом деле делаем огромную работу внутри себя. То есть такая вот... Ну, с, с, прямо скажем, духовная практика, да? Целью акции является очищение общественных мест от мусора и сохранение окружающей среды посредством разумного использования ресурсов и утилизации отходов. Организатором акции в Кыргызстане выступает общественный фонд Экадемии при содействии правительства Кыргызской республики и органов местного самоуправления. В нашем дворе установили корзины для сбора пластикового мусора. Примерно четыре месяца назад – вот, и потом нам добавили вторую корзину, мы попросили, чтобы с большим отверстием поставили. Это удобно, потому что уже давно весь мир приходит на раздельный сбор мусора, особенно пластика. И социологи говорят, что а, если будет участвовать 10% населения, то у остального населения начнёт менять, меняться сознание. Сознание, наша задача, менять сознание в отношении экологической проблемы. Это и реальная проблема сейчас в Кыргызстане. К уборке может присоединиться любой житель нашей республики. Всех добровольцев обеспечат нужным инвентарем. Напомним, что данная акция зародилась в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтеров за 5 часов собрали 10 тысяч тонн мусора. Успешный проект вдохновил и другие страны, в том числе и Кыргызстан. Кубат Хуанчпекулуджана для Вакирулу ЛТР Бишкек. Итак, в рамках Всемирного дня чистоты 21 сентября в стране пройдет субботник, в котором примут участие тысячи волонтеров. Официальным страновым партнером мирового движения «Сделаем» выступает Общественный фонд Академии, Компанию поддерживает аппарат президента, правительство общественные организации, государственные и коммерческие структуры, а также звезды отечественной эстрады. Всемирная акция по очистке планеты от стихийного скопления мусора в местах общественного пользования, а также на территории природных парков и водоемов состоится в более чем 150 государствах. Сотни миллионов неравнодушных жителей выйдя на субботник продемонстрирует свою приверженность к экологическому образу жизни стремление сохранить здоровую окружающую среду чистую землю для следующих поколений просто хочу всех призвать быть активными 21 сентября у нас уже идут постоянные субботники 14 сентября пройдет бич клинап то есть это совместно с евросоюзом общественный фонд академии мы будем чистить несколько пляжей из икуля 21 мы будем чистить всю страну 27-го также наши последователи в разных регионах страны будут продолжать эти «Субботники». Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды лесного хозяйства отобрали пробы воды в озере Исыкуль и впадающих реках в рамках сезонного глубинного и прибрежного мониторинга. Об этом сообщили в ведомстве. Качество воды соответствует нормам и требованиям для водоемов рыбохозяйственной категории. Экологи проанализировали температуру воды, уровень pH, электропроводность, количество азота растворенного кислорода, взвешенных веществ и другие компоненты. В агентстве рассказали, что за 2016-2018 годы химический состав и качество воды существенно не изменились. Отметим, пробы воды озера Иссыкуль берут трижды в год до начала, во время и после завершения сезона. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.